Привет, аудитория. Ну что, дождались мы, наконец, 270-го ивента UFC. Фрэнсис Гану против э, э, Сири Лагана. Но сейчас мы рассмотрим не этот бой. Сейчас мы рассмотрим э, первый бой с нового карда. Это Майкл Перейра против Андре Филио. Ну что, поговорим про Майкла Перейра. <laughs> Майкл Перейра, Миша, Мишель, Микеланджело, Майкл, Микель. Не могли Санькой назвать Сашка Санек. Вот ему бы зашло это имя точно. Не надо было думать. Микель. Довольно-таки неординарный боец, незаурядный ударник. Интересный у него стиль ведения боя. Он базовый капуэрец, капуэрянин. Выкидывает ноги, руки, довольно-таки резко выкидывает. Не застаивается на месте, постоянно двигается. Очень хороший у него футворк. Ну, не сказать, что у него там нокаутирующий удар, но если попадет пару раз, я думаю, мало не покажется Андре Фили. Тем более, что удары довольно-таки резкие. Ну, с ударниками он показывает себя неплохо. Доставляет ему проблемы борцы, неплохие борцы, но так довольно-таки неплохой боец. Он, ему 28 лет, и на свои 28 лет у него там достаточно много боев уже проведено. Хорошее количество побед. Ну, то есть он опытный боец. Что можно сказать про Андре Филио? Проводит свой первый бой UFC. Тоже он достаточно молодой боец. Но с у него не так все, я, я бы сказал, хорошо, как у Перейры. То есть она у него довольно-таки э, однообразная. То есть э, он, я так понимаю, базовый боксер. И ну, я смотрел его бои. И ну, я, я хочу сказать, что я даже не, не припомню, чтобы он ударил хоть раз ногой. Он навязывает свой стиль, боксерский стиль боя. Так, тактика у него какая-то такая однообразная. Но она приносит, конечно, свои плоды. Но бокс у него, конечно, хороший. Вот. Но видел я его бой с Джеймсом Виком. Почему я рассматриваю именно этот бой? Потому что тактика, стиль Джеймса Вика, ну, как-то немного похож на стиль Майкла переры Так вот, когда Филио дрался с Виком... Вик в первых раундах довольно-таки неплохо накидывал, довольно-таки неплохо попадал и ногами, и руками. Вот. А Майкл Пюрера гораздо... Да, у него не такая антропометрия, как у Вика, но удары у него достаточно резкие. И кардио у него, как не знаю, как на 5 раундов, но на 3 раунда введения своего стиля и темпа у него хватит. Чего его не скажешь про Джеймса Вика. Поэтому я хочу вам сказать свои мысли по поводу этого боя. Вы, конечно, свои мысли оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и мысли в комментарии. Я отвечу, почитаю. Мне тоже интересно, что вы думаете об этом бою, да и о других, которых я, которые я прогнозирую. Я думаю, что Майкл Перейра выиграет. У меня два варианта ставки на этот бой. Первый вариант. Это победа Майкла Перейры решением судей с коэффициентом 2,8. И вторая. Это победа Майкла Перейры досрочно в третьем раунде. кого такого? Коэффициент 12. Да, это, конечно, рискованная хрень. Но... Можно, я, я, я попробую, вы, конечно, попробуйте поставить на, а, все-таки это более реально, что Майкл Перейра выиграет решением судей, но ну, а третий раунд с центром 12, это, конечно, рискованно, ну, я попробую. Мне почему-то кажется, что Андро Филе не, вы, не вытянет. И будет лететь ноги, руки в него. Да, да первый раунд довольно-таки стойкий боец. Первый раунд он выдержит. Второй раунд. И, скорее всего, вероятно, он даже и бой выдержит. И дойдет в бой до решения. И Пер, скорее всего, выиграет решением. Но я... Попробую рискнуть, потому что, ну, не понравился мне стиль э, Андре Филева. Ну, он совсем не понравился. Какой-то он скучный. Ну, как, он при, приходит, зашел в автогон, чтобы боксировать. Боксировать надо в ринге э, в, с боксерами, а с бойцами смешанных единоборств э, на высоком уровне одним боксом ты не вытянешь. Ну, посмотрим, конечно. Может быть, я не прав. Ладно, все. Оставляйте комментарии, еще раз говорю. Ставьте лайки дизлайки, подписывайтесь на канал. Все, ребята, давайте, пока.